Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и вы на канале Вести Валкон". Сегодня мы ответим на комментарии наших зрителей в отношении ролика про Шевчука. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. На Уважаемые друзья, во-первых, в данном ролике мы поставили вопрос, то есть я поставил вопрос, где твоя родина и... Ни одного слова в отношении самого Шевчука не прозвучало ни оскорбительного никакого. Тем более вспоминая его песню Родина, которая была записана в 1992 году, где он прекрасные слова говорил о том, что ну понятно, о власти мучих, о том, что разруха в том. В тех летах была 90-е годы. Это самая большая революция, которая произошла в нашей стране и которая разрушила нашу экономику, разрушила уклад, советский уклад, ну и нравственный уклад. Тогда его слова звучали очень актуально. И вот это было понятным. Напомню, те слова из песни. «Пусть кричат у Родина, пусть и не красавица, но она нам нравится, спящая красавица». Вот эти слова конечно, выражают суть человека, и она лежит в области нравственности, боли за родину. Вот такое отношение у меня всегда было к Шевчуку. Но вы еще раз посмотрите вот то, что он в теперешнее время в комментарии, я этот фильм его смотрел полностью, его ответы, они были нормальные, человеческие, но вот ведь акцентируемся на тех словах, что у его друга, с которым он разговаривал, взрыв мозга будет от того, что он увидит на Западе. Вот это меня зацепило с уважением большим к певцу, к Шевчуку и вообще с уважением к его творчеству. Но вот эти слова, они мне, извините, ну не лежат. Это очень, ну, может быть, таким серьезным испытанием для его души и мозга, что он может перестать существовать. Как их можно интерпретировать тогда по отношению к спящей красавице и вообще к родине? И теперь вот сейчас я а, отвечу на комментарии, постараюсь те, которые прозвучали. Игорь Данин. Очень гадкий и подлый ролик. Шевчук истина переживает и любит свою родину. Призывов покинуть родину в интервью не звучало. Вам, видимо, очень хочется или выгодно так слышать. Наверное, вирус Z посильнее будет коронавируса. Распоражает умы таких матерых староверов, как вы. Ну, данный комментарий совершенно неуместен. Во-первых, не, не об этом речь была. Речь была о том, что на Западе хорошо, чем у нас, лучше, чем у нас. Я с этим не согласен. Ирина М. Зачем обманывать? Шевчук рассказывает не о приятелях, которые не хочут уезжать из страны, а о приятелях, которые не знают, что бывает достойная, свободная жизнь. Что на Западе люди не загнивают, как нам внушают по ТВ, а живут честно, порядочно, с хорошей зарплатой, свободными выборами, со свободой воли. Да, уважаемые друзья, где вы свободу на Западе нашли в следующих вып выпусках, вот по этой теме сравнительный анализ образа жизни и вообще жизни на Западе России мы будем делать и покажем в где хорошо, где плохо. Вот с этими я крайне не согласен, что у них свободная и вольная жизнь. И они все честные и пушистые. Рома Рассен, вы привели доводы лишь избирательно, острые недостатки не озвучили. ЗП ведь не главное в жизни, особенно для человека, в той России, о которой вы говорите. Почему вы не упомянули, что правительство РФ врет, грабит свой народ и занимается геноцидом? Извините, вы посмотрите на наш канал Техногон и Вести Волкон. Мы об этом постоянно говорим, что правительство не отражает интересы народа. И это наша работа, которую мы проводим и освещаем события, особенно технократические. Вы посмотрите, я с этим согласен. С тем, что наше правительство не отражает интересы нас, нашего народа, народов, живущих на территории России. Ольга Осипова. Шевчук всегда уважительно относился к родине и к людям. И сейчас в такую непростую пору остался верен себе и своим убеждениям. Поэтому считаю название ролика просто оскорбительным и прошу автора канала убрать этот позорный заголовок. Видимо, закономерный вопрос. Но это вопрос. Вопрос к Шевчуку. Он остается как бы приверженцем нашей Родины, нашему устою. Я бы хотел услышать его комментарий на это что и задать вопрос. Где же лучше? Мне хорошо, лично мне здесь хорошо, где я родился. Подчеркиваю еще раз, что мы прокомментируем, аргументированно, где и как живут люди в следующих наших роликах. Смотрите. Олег Еремичев. Какая же пурга? Никогда вам не переплюнуть гостелевидение, даже прикрываясь Ратниковым. Стыдно за ваш контент. Мне за наш контент не стыдно. А Ратников называл меня братом. Можете посмотреть нашу переписку, мы ее покажем. Поэтому я никем не прикрываюсь. Я самодостаточен, и у меня достаточно и опыта, и знаний, чтобы выражать свое мнение на нашем канале. Иван Спорцов, какую-то ты пургу несешь, дядя. Шевчук никогда не переобувался, не тот он человек. Сам себе противоречит. В чем противоречие? Я не вижу противоречий в моих словах. Опять-таки, смотрите предыдущие ответы мои. Послушайте, никаких противоречий нет, просто есть вопрос: если нравится на Западе. Ну хорошо, нравится. Если нравится, значит, надо там жить. Но если не ну, любишь родину, живи здесь, согласен. И изменять то, что надо изменить на родине. Я такого мне не придерживаюсь. Смирнов Алексей. Позор автору сознательно искажает реальность, обманывает людей. Отписываюсь, канал. Не увидел я, в чем я искажаю информацию. В чем конкретно? Приведите доводы, какая информация была искажена. Рафаил Пайзулин. Мне кажется, выпускаетесь во вранье. Зачем? Хотя спасибо, теперь известна ценность вашего мнения. Еще раз подчеркну, где я соврал, приведите доводы. В следующих выпусках, уважаемые друзья, мы разберем более подробно, аргументированно те данные, тот образ жизни в цифрах, в мнениях людей, живущих на Западе и живущих у нас, и в данном случае наше личное мнение. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Всего хорошего. До свидания.